Мы представляем на выставке впервые новую линейку оборудования хлебопекарного. Абсолютно полную есть. Вообще-вообще все. Все целиком сделаны Италия. Все сделано лучшими заводами в своем классе. Мы очень долго отбирали поставщиков, очень тщательно подходили к выбору. Поэтому компании у нас именитые, компании надежные. Компании на, на рынке России уже достаточно давно эти какой-то степени были представлены. Оборудование проверено временем, поэтому брали как себе. Вот. Поэтому не стыдно предложить другим. Что интересно, люди заинтересовались закваской и люди заинтересовались вот этим ферментатором. Я сказал, что это бомба.